Самое главное, для чего это нужно было, чтобы, это, чтобы люди знали эту обратную связь, чтобы знали, что творится действительно <решу> <решу> за... <решу> на. Что за вопрос? У нас нет никакой коррупции. Ой, дядя! <решу> <Молодец, решу> <нахожу> <решу> вот, двигаемся по улице 30 лет победы. И прямо вот этот запрос. Вот эти вот скачки, кочки, это ну, не так страшно на допустимом скоростном режиме. Вот как бы не улетишь никуда. Сейчас мы повернем на улицу Быстринская и там будет маленько поинтереснее, чем сейчас здесь. Улица Пискальной победа была. На улице Быстринская скажу сразу, передвигаясь я автомобиль Honda CRV 2013 года в идеальном состоянии. Регулярно проходит техническое обслуживание. Буквально месяц назад прошло техническое обслуживание. Все в машине отлично. Стойки, ходовка, все в идеальном состоянии. За машиной ухаживают в техническом состоянии. Улица Быстринская. Не центр города, но все-таки мы за эти дороги платим налоги. Колейность здесь такая, что полноприводные машины сносит. Вот сейчас в потряске видео видно, да, какое здесь дорожное покрытие. А скорость у меня сейчас 40 км в час. Вот. Выбрасывает меня скорее периодически, еду я очень аккуратно на полном приводе. Там дальше по дороге вот за пешеходным переходом можно увидеть большую да, лужу. И сейчас мы будем поворачивать в горы улицы 30 лет Победы. Вот сейчас повернем, и вот вам, пожалуйста, лужи, лужи, ямы. Вот. По тряски видно, что здесь дороги нет. Вот вам, пожалуйста, спереди. Ой, такая яма. Страшно в нее заезжать. Мы ее объедем. Двигаемся дальше. Слева от нас находится детский садик Золотая рыбка. Здесь можно увидеть состояние дороги, ямы, большие лужи. Напоминаю, что передвигаясь на полноприводном кроссовере. У ну, меня скорость сейчас менее 10 километров в час показывает. Видно, какие здесь службы Это не центр города, нет. Это улица Быстринская, 30 лет победы. А какая разница? Центр. Это центр города. я вам скажу какая По центру города ездит губернатор, мэры и все остальные шишки. По другим улицам ездим мы с вами. Кто живет в этих районах. Вот. Вот опять кочки, ямки. Здесь никто не будет делать дороги никогда. Этим летом вот это вот лужа, вот которая спереди, вот это вот, вот эта лужа, да, засыпалась жильцами этих дуров. Но так как заезд в некоторые дворы осуществляют только проездом через эту лужу, тут все печально. Сейчас мы проезжаем 30 лет победы дом 39 и что мы наблюдаем. Сейчас мы разведемся тут с товарищем. Пропустим его, нам это проще сделать. Едем дальше. Ну, видно было, да, какого трухала здесь? На этих ямка вот лужим дальше так, здесь могут бегать дети друзья во дворах очень аккуратно ездите перебегайтесь на просто самой минимальной скорости потому что Дети могут выпьнуть из ниоткуда. Здесь такой. Ну можно проехать, да? Нормально. Проезжаем. Вроде бы успокоился. Едем дальше. Опять нас болтает. Это двор. Это не дорога общего пользования. Это двор. Чувствуется потряски по видео да, видно, как трясет машина. Еще раз повторюсь, я специально проезжаю по дворам. Вот это вот, это колодец. Машина. Как они там любят их называть? Заниженные, да? посажены. Повисник на нем сразу Сейчас мы проезжаем 30 лет победы, 37 1 То же самое Лужи, ямы Кстати, нету пешеходной дорожки Людям приходится ходить По дороге так вот сейчас вот притормозим маленько и с ним да? Видно, да, вот вот яма. Что громадная яма. Не желательно попадать. Двигаемся далее. Справа строится какая-то новая школа. Опять же, почки, ямы. Здесь, видать что-то делали засыпали щебнем этот участок дороги вот сейчас э, сзади меня чуть не вписался вот этот вот парень может он бояться на во, видите? опа и застрял ой и застрял это двор здесь нету пешеходных дорожек сейчас я буду аккуратно пробовать здесь проехать я уже провалился ну на полном приходе <тир yarnsmanship> я пришлось подать газа о, -о, -о как болтает едем далее а -а -а -а. искусственные преграды здесь установлены я считаю что таких преград даже на любом дворе после случая на улице дружбы когда около 10 школы женщина у нас не сбила ученика вот опять же ямы по этим горам это очень проблематично Прям очень очень интересно да за что с нас берут такие налоги за дороги куда уходят эти миллиарды вот еще одно источник хорошо Едем дальше, опять же, во дворе нету пешеходных дорожек, просто нет, люди вынуждены выходить на дорогу, где ездят машины, вот лужи, вот как, к примеру, вот с этого подъезда, вот подъезд, да, подъезд номер два, как по этим лужам ребенок должен пройти на вот эту открытую футбольную площадку. Открытая футбольная площадка, это здорово. Ребята, играют, футбол. Молодцы. Как ребенок должен туда пройти? Неизвестно, знаете? Да, Неизвестно. Здесь имеется во дворах такой вот Проезд небольшой. Опять же полное отсутствие дорог. Пойдем налево, тут вообще асфальт, по-моему, вообще никогда не бежал здесь. Какая в Донецке сейчас дороги лучше. Поедем по соседним дворам, прокатимся. Вот здесь, кстати, этот проезд 30 лет к вершине, тут сделали ремонт дорог. Буквально, может, месяц назад. Классная дорога. Ничего не сказал. Да, класс. Но, есть одно но. А так как дорога, ну, этот проезд сквозной, он узкий, то вот здесь вот сейчас направо, да, вот мы спорим, опа, и только потом в конце я увидел его. И он меня тоже увидел. И, ну, как бы... Нехорошо. Видим горы асфальта. На улице, еще раз повторяю, идет дождь. Опять проезжаем в двор 30 лет победы, потому что здесь очень много ям. Вот видите, да, большая ложа перед нами. А в ней ямки. Вот это проезд за домом. Мульт 30 лет победы. Дом 39. Здесь тоже Саша все печально. здесь тоже много ям здесь тоже много луж вот мы сейчас видим да лексус поехал лужи лужи вот это сейчас лексус объехал колодец toyota тоже объехала колодец сейчас поедем домой. мы видно да впереди море-океан торчат люки от колодца Колодцы вот, друзья, вот мы ну, да? Вот это вот дренаж. Туда должна стекать вода. Только этот дренаж намного выше, чем эта лужа. Двигаемся далее. Опа, опа, прыгаем, скачем. Вот здесь вот тоже раз, два, три, четыре колодца. передвигаемся это 30 слева от нас 30 лет победы 41 справа остановка а здесь люди переходят дорогу и может произойти здесь так называемая печалька из-за машин людей не видно вот у нас тут стоит таня крылова мы сейчас у нее спросим таня скажи пожалуйста как тебе дорога во дворах? Особенно по улице 30 лет Победы. Супер. Супер? Стойки давно на машине меняла? Проехать можно? Нет? Вот. Что я стоило доказать? Какая дорога, о чем ты говоришь? Полная ее Давай проезжай, ладно.